Представляем вашему вниманию крепеж настенный металлический для огнетушителей ОП5 и ОП6. Согласно норм пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол, но только на специальные подставки. Данный крепеж является настенным и предназначен для огнетушителей порошковых ОП5 и ОП6. Изготовлен крепеж из металла толщиной полмиллиметра. Имеет два отверстия для фиксации на стене.